Приветствую всех на нашем канале и добро пожаловать под капот. Вот и настала пятая годовщина проекта «Вечный аккумулятор». На эту тему я уже делал два видоса, где подробно описывал суть этого проекта. Все ссылки будут в описании. Но для тех, кто смотрит это видео в первый раз, коротко объясню суть этого эксперимента. В основе всей идеи лежит минимализация основных вредных факторов, влияющих на ресурс аккумуляторами главными из которых являются, первое, дисбаланс температуры внутри аккумулятора. Решением является стабилизация температуры с помощью термочехла. Без него та сторона, которая расположена к двигателю, нагревается значительно быстрее, и вследствие повышения температуры в этой области начинают ускоряться все процессы, и начинается сульфатация, которая, в свою очередь, запускает цепную реакцию, вследствие которой еще не изношенные пластины неизбежно тоже начинают сульфатироваться, результат потеря емкости и завершение эксплуатации аккумулятора в целом. Второй главный фактор пусковые токи. Решение минимализации пускового тока с помощью суперконденсаторов ионистров. Как известно, пусковой ток также способствует постепенной сульфатации. С помощью ионистров, а конкретно моя сборка берет на себя Почти одну треть пускового тока. Кому-то может показаться мало, но на самом деле это очень даже приличный показатель. И за пять лет АКБ не дает ни единого намека на потерю емкости. Никаких изменений не произошло. Работает как новый. Это дешевый Рокет 2015 года. Данным методом уже пользуются несколько моих товарищей. Причем на протяжении примерно того же времени. И каких-либо признаков ухудшения работы аккумулятора у них тоже не было выявлено. Данный АКБ является обслуживаемым. И у меня была мысль его снять, распечатать из термочехла и обслужить. Но я не стал этого делать, так как стало даже интересно, сколько он еще проработает в этой системе.